Всем здарова, чуваки, с вами я, Авуля И сегодня я покажу свой инвентарь в Fall Guys Погнали Итак, заходим сначала в костюмы Ну, первый костюм, это у нас такой вот костюм волка Он достаточно прикольный и вообще нравится Я не уверен, что это волк, это больше похоже на какого-то миленького петеля Ну и второй парень у нас, это динозаврик К сожалению, когда я его покупал, я его покупал за и не смог купить ноги к сожалению но в принципе верх прикольный ну а дальше у нас это бургер я думаю все обожают бургеры я лично люблю их кстати напиши в комментариях какой любимый бургер твой лично для меня это биг мак никто не просил не просили а мы пришли вот такой прикольный и милый скин он мне очень нравится он сильно детализированный и поломный. выглядит реально прикольно Голуби, голуби, голуби. Это прикольно. Есть два вида голубей, они все у меня есть. Это светлый голубь и темный голубь. Оба выглядят достаточно прикольно. Темный голубь это у нас дикий голубь, и он выглядит достаточно прикольно, и он мне нравится. Дальше у нас это картошка фри. Я не знаю, как вам, но это реально прикольно. Я с этим скином играл, и поэтому могу сказать с Вот если покупать фастфуд коллекшн пак, то это мой любимый скин. Кактус! Что я могу сказать по поводу кактуса? Этот скин легендарного качества и его название колючка. В принципе, это очень прикольный скин. Кстати, купил я его за койны тоже, по-моему. Ну и сейчас мы переносимся в космос далекий. Ну и скин космонавта, он обычный, но выглядит реально прикольно. Мне он заходит. Но с ним я пока не играл. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы я поиграл с этим скином. Костюм, который называется «Новичок». Не, не знаю, почему «Новичок». Он в необычном качестве. Но, скорее всего, это отсылка к трейлеру. Кто не видел трейлер, посмотрите, там был этот чувак. И он тренировался. Поэтому отсылочка есть. Это прикольно. Чуть-чуть пони. Это очень прикольно. Если кто-то видел, то сзади ещё есть крылышки. Рок. И разный вот такая вот штучка. Я не забыл, как это называется. Ну ладно, это фейки единорожка эпического качества. Этот скин просто обалденный, он мне очень заходит. Также у меня есть тропический тукан, он необычного качество. Но, к сожалению, я не купил к нему ноги, поэтому у меня просто есть вверх. Но этот скин, по которому меня узнают, это. Эй, кто пират эпического качества? Вы не представляете, какой он прикольный. Я просто кайфую от него. Меня узнает именно по этому скину. А также по рисунку паутины. Это очень прикольный скин. Ну и вот такой вот получился видеоролик. Если тебе понравилось, с тебе лайк и подписка на мой канал. А с вами был Агули. Всем удачи, всем пока.